Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа 2595900 и с вами вновь ваш личный психолог Виталий Минер. И сегодня мы поговорим про любовный треугольник. Конечно, треугольники бывают разные, но сегодня мы говорим именно про любовный. Напоминаю, что помимо звонков на телефон 2595900 вы можете написать свои вопросы или свое мнение в социальных сетях ВКонтакте или Фейсбуке, набрав группу «Центр Красноярска». Ну и начнем. Что такое любовный треугольник? Понятно, что появляется третий, который фактически в этом месте лишний. А почему он появляется? Откуда возникает идея у одного из супругов ну, уменьшить количество общения с партнером и попытаться найти то счастье на стороне? Что им движет? Откуда возникает энергия пойти и начать фактически ну, там, новый роман, да, хотя иногда бывает, что измена связана не с романом, а просто, ну, случился фактически секс, а как поступать в этих ситуациях, каким образом вести себя, как выбирать партнера, если ты попался в этой ситуации, ну, как бы попался, что у тебя есть партнер, как бы официальный муж или жена, да, и, ну, фактически любовниц, как между ними выбирать, или там любовник, все, Обо всем этом мы сегодня с вами разговариваем на передаче 2.5.9.5.9.00. Жду ваших вопросов, ваших мнений. А, а пока есть вопрос из социальной сети. Владимир спрашивает. Я изменил своей жене. Думал, у нас треугольник. И вдруг узнал, что она мне тоже изменяет. То есть получилось, что у нас квадрат. Что делать и как вырваться из квадратуры прочного круга, спрашивает Владимир. Хороший Владимир у вас, да, пример прямо, не треугольник, целый квадрат. А, а вот любопытно, как у вас это все происходило и чувствовали ли вы, что ну, ваш партнер фактически начинает вам изменять? По большому счету, если вы будете внимательны всегда, а сейчас обню, не только к Владимиру да, обращаясь, а в принципе к вам, телезрителю, если вы внимательны к партнеру, ну, в смысле, там, как женщина да, волосок заметила, в том, как он к вам относится, какие интонации применяет, сколько времени он вам уделяет, как поглаживание происходит, да, в принципе, вы можете почувствовать, существует некая измена или увлеченность другим человеком, или нет. А если вам не интересно, ну, тогда, я думаю, вообще в принципе туда лезть не надо. Так я вот сейчас к Владимиру вот, вернусь. А как э, произошло, что вы начали э, встречаться с другой женщиной, оказывается, субрука у вас встречается с другим мужчином. Вообще, как вы попали в эту ситуацию? Э, пока вы не ответите на этот вопрос для себя, ну, то есть не то, что шел-шел, запнулся, очнулся гипс, ведь не так же происходит, да? А какие-то ваши... Что-то в жене стало... Вас не устраивать, раз вы завели роман на стороне. Значит, женщину вашу что-то не стало не устраивать, раз, вы, ну, раз она стала встречаться с другим мужчиной. Как вы обнаруживаете, что вдруг вам, друг другом не хватает? Надо понять, ну а с кем вам реально лучше. С, ну, с вашей супругой нынешней да, или прошлого уже неизвестно или с новой женщиной. Реальности ответа дать вот прямо такой, поступайте, Владимир, вот так. Но я же не могу, а вот попробовать вам помочь найти это решение, да, это вот возможно. Но каким можно способом поступить? Ну такой прямо совсем вот уж творческий совет. Возьмите два листа бумаги А4 формата, нарисуйте на нем некие картинки, причем один будет олицетворять вашу нынешнюю девушку, ну, там, супругу, точнее, да? А второй лист бумаги вашу новую возлюбленность. Нарисуйте те чувства, это может быть клякса, это может быть, быть какая-то фигура геометрическая, на самом деле сам рисунок не имеет никакого значения, абсолютно. Важно, что вы рисуете свою эмоцию по отношению к этой... женщине в этом месте будет, да? Нарисовали один листок, второй листок... Подождали какое-то время, ну, в смысле, это день-два отдохнули от рисунка, чтобы они вылежались, и потом положили перед собой на пол, встали к одному рисунку, встали к другому рисунку и послушали свое сердце, свое дыхание. Если там, где женщина вам не подходит, вы будете испытывать учащенность сердцебиения. Прерывистое дыхание, дыхание может вообще становиться, вы можете почувствовать, что ваша температура тела поднимается, может быть пигментными пятнами покрыться. Ну такие вот телесные буквально проявления. Они могут быть явные, могут быть такие чуть-чуть уловимыми, но в сравнении с другим листом вы прямо почувствуете некое облегчение. И вот это вот и есть ваш выбор, ну чтобы голос веселее не забивать. Но на самом деле, если вы не разберетесь э, с первым вопросом, который я вам поставил, на, на основании чего, ну то есть что у вас побудило встречаться с другой женщиной и что побудило вашу жену встречаться с другим мужчиной, пока вот на это вопрос вы не получите, смысла на самом деле никого нет, потому что вляпать вы в ту же самую историю, в которой вы сейчас и пребываете. Напоминаю вам, что свои вопросы вы можете задавать по телефону 2595920 а также в социальных сетях, набрав группу «Контакт» или «Фейсбук», и найдя там группу «Центр Красноярска». И как раз в социальной сети есть у нас вопрос. Андрей спрашивает, у меня ситуация такая, я не могу определиться с выбором между двумя девушками. Ну вот, как раз, что исследовало. Что делать, не знаю. Так, Андрей, ну вопрос-то какой? Ну капитан очевидность, правда, не знаете. Я на какой вопрос должен вам сейчас ответить? Андрей, я вот только что рассказал, но попробую еще раз, очень кратко. Есть одна девушка, есть другая девушка. Головой вы, скорее всего, решение не примете. Попробуйте принять это решение вашим телом. Оно скликнется, если вы нарисуете одну девушку, не портрет ее, а свои эмоции к этой девушке, чувства, переживания. И другой вы поможете получить этот ответ. Ну, ну, что перестать, говорится, мается. Вот. У нас есть еще один вопрос. Анна спрашивает, почему мужчина изменяет? Говорит, что любит меня одну, а с остальными это секс, который он не может позволить, он не может позволить себе со мной. О как? Ага. Тут как бы фактически два вопроса. Почему мужчина изменяет? Но я думаю, что надо спросить, а кто такой мужчина? Мужчина тот, который совершает подвиги. Крепость взять, носки на место положить. но да мало ли какая мелочь существует у, человека, у мужика, которого он может воспринять, воспринять как подвиг. Но из этого позиции женщина та, которая на подвиг сподвигает. Если вы на подвиг не сподвигаете, то мужчина ищет того, кто будет сподвигать. И возможно, что, Анна, ваш мужчина ну, в тех женщинах ищет как бы ну, то, что его возбуждает на свершении какое-то. А вот почему с вами у ну, него какой-то интересный это тоже такой, такой странный, странный вопрос. Получается, с одними женщинами он ведет себя ну, в одной форме, да, а с другими женщинами он ведет себя именно с вами, иначе. То есть он как-то вас обделяет, что ли, в этой любви, или что такого страшного он делает с ними, чего с вами он позволить не может. Возможно, вам понравится, вы же тоже об этом можете ну, не знать. И он может этого не знать. Как тогда э, определить? Ну, первое, что нужно выяснить, это чем таким он с вами не может заниматься. Э, если вы, вы готовы принимать э, тот секс, который ему требуется, ну, добро пожаловать в рассмотрение вариантов. А если не, ну, не можете, и вам правда само действительно неприятно, то что, ну, или он может догадываться, что вам неприятно, да? И вам действительно это так будет неприятно, думаю, что никакого будущего у вас нету, вы будете страдать только. Как от этого избавиться, мы поговорим через несколько минут после рекламы. Но ну, я приветствую всех тех, кто присоединился к нашей программе 259 5920 и хочет послушать или высказать свое мнение на этой программе. Я ваш личный психолог Виталий Миллер. И напоминаю, что сегодня мы обсуждаем любовные треугольники. Третий лишний. И мы рассматриваем вопрос Анны. Она спрашивает, почему мужчины изменяют, и как так получилось, что ее муж с другими сексами занимается, сексом, ну, тот именно тем, с которым он себе не может позволить, ну, с супругой. Я думаю, что, Анна, вам очень важно отправить своего, своего мужчину к психологу, ну, там, к сексологу, чтобы тот разобрался, что такого страшного в голове предложит такой секс вам. А если, правда, ну, вы к нему не готовы, то я думаю, что вам лучше, на самом деле, подумать о расставании, потому что так вы только замучите друг друга, вот. Ну и у нас еще один был вопрос в социальной сети, напоминаю, что вы можете задавать вопросы в социальной сети, набрать, набрав группу «Центр Красноярск» в Фейсбуке или ВКонтакте. И вот один из вопросов, Сергей спрашивает, а всегда ли любовный треугольник это драма, может быть для кого-то новый опыт и неожиданное, и неожиданное открытие? Да, Сергей, вполне э, с вами соглашусь, что на ответ, как, быть, как выйти из любовного треугольника, как себя вести, конкретного ответ, ответа, э, универсального, подходящего под все случаи жизни, не бывает. И быть не может. Мы все разные. Несмотря на то, что даже ценности иногда у нас совпадают. Главным ориентиром в этом месте может быть только ваше сердце, ваша, ваш комфорт в этих отношениях. Если вам комфортно, Жизнь ну, в треугольнике. Ну, пожалуйста, живите. Я знаю и людей, которые живут. Ну, один мужчина, двое женщин. И вполне себе живут. Мужчина, ну, как бы... Жена сначала признала, что она ему изменяет. Потом муж говорит, нет, давай будем расставаться, разводиться. Она говорит, да что разводиться, вот у меня есть подруга, попробуй ну, с ней. Живут теперь втроем. Все трое счастливы. Если их это устраивает, да велкам, наслаждайтесь счастьем. Поэтому, Сергей, абсолютно с вами согласен, что это возможно, это действительно будет какой-то новый опыт, и, и неожиданные открытия вполне могут разукрасить эту жизнь. Конечно, если к этому готов, готовы не только вы, но и ваш партнер. А если партнер не готов, то надо все-таки подумать, а к тому ли вы идете. Вот. Ну и опять у нас есть вопрос в социальной сети. Аня спрашивает, я такой человек, что столкнулся... Что столкнувшись с изменой, никогда не стану бороться, а сразу уйду. Это гордыни или я права. Ну, сказать, что вы правы, не могу. Про гордыню надо выяснять. Давайте попробуем разобраться, что, какую картину мы можем получить с вами. Во-первых, весь этот мир, животный, которому мы принадлежим, борется за право. Ну, грубо говоря, на продолжение рода, в том числе и там, иметь семью да, там по воспитанию потомства. А вы почему-то не хотите. Ну, к сожалению, я думаю, что это правда, наверное, похоже на гордыню. То есть отказываться от боя. Ну что это? Ну, в смысле, может быть, и там и нет смысла. Только, конечно, вы, ну, я вас поддерживаю. Да, вы правы. Зачем тогда бороться за то, что не существует? Ага. Ну, а если, допустим, ваш мужчина... Э ну, не такой мудрый как женщина, да, то женщины такие похитрее, а он, ну, попался на уловки какой-нибудь барышни. И вообще-то был не роман, да, а пьяный секс. Тогда вот что вы будете делать? Ну, вот, вот не буду я бороться за него. А есть другие вот случаи из моей практики, Да, люди приходят, находят мужика, ну, чуть ли не под елкой. А он и пить бросает, и дом в порядок приводит. Вот. Такой вот вопрос. А еще один мой случай, случай с клиентским такой, что э, женщина говорит, что вот муж изменил, измена вскрылась, что как мне быть, быть? сидим, проясняем, уже не, пер, ну, не первая встреча идет, она говорит, слушайте, я тут поняла. И меня прям удивило своим там. Вот я до того момента, когда он меня изменял, но ну, я об этом не знала, жила прекрасно. То есть я не, испы, не испытывал никаких э, нужд ни в сексе, не в материальном обеспечении, то есть за мной ухаживали, то есть я жила как у, ну, не просто как в, в клетке, я чувствовала, что он со мной общается. Но, видимо, просто меня было мало, он завел еще одну-другую. Ведь реально со мной ведь ничего не произошло, это я сейчас бунтую, но потому что измена была уже продолжительное время, да, узнала она, грубо говоря, ну спустя там два года. То есть эти два года она жила припевающей и вдруг она осознает, что да, я и буду жить пипевать, если ему надо больше, чем я могу дать, пускай идет и берет и наслаждается. Ну а сейчас немножко полезной информации в отрывке рекламы. Ну я напоминаю, что смотрите программу 259 59 и с вами ваш личный психолог Виталий Миллер. И сегодня мы в студии обсуждаем любовные треугольники. Третий лишний. Возникают вопросы, на какое основание я выбираю те или иные вопросы, почему предпочтение не тем или иным отдаю. У нас есть звонки, и они будут в эфире всегда самыми первыми. У нас есть вопросы, которые... Люди задавали еще до эфира, и они у меня и существуют, и они тоже имеют привилегию. И все те, кто пишет уже в социальных сетях, остаются фактически ну, на, на самое вкусное, на, на мой анализ. Да? Ну, а до этого нам еще написала госпожа Ольга. Она спрашивает, точнее пишет, у меня есть парень, мы давно уже вместе, но не женаты и вместе не живем. Недавно я познакомился с молодым человеком, который стал проявлять ко мне симпатию. И я чувствую, что мне он тоже нравится. Понимаю, что так нельзя. Надо сначала расстаться с одним, потом встречаться с другим. Но я боюсь, что одного брошу, а с другим ничего хорошего не выйдет. Как выйти из этой ситуации наименее, болезненно, наименее безболезненно для меня? Ну, правильно, надо заботиться прежде всего о себе, о собственном комфорте, потому что комфорт другого человека, это прежде всего его задача. Он должен этим заниматься, а не вы. Если вы начинаете обслуживать другого человека, это все-таки на самом деле может быть, конечно, и забота о нем, если он в этом очень сильно нуждается, если нет, то это так-то некая гордыня. Да? Как выходить? Я, может быть, сейчас буду говорить не очень такие правильные вещи, но я думаю, что пока вы не сравните по большому-счету, да, то выбор-то не существует. Вы фактически остаетесь с одним, и тут выбора не, ну, нет выбора самого, вы просто изначально выбираете второго. Понимаете, вот эту ну, казу всей этой ситуации. То есть получается, что вам нужно сделать выбор до выбора. Ну, нереально, поэтому это на самом деле нужно немного подружить с другим. Ну, слово немного, вот ключевое, да, не три года с двумя жить, а вот там, ну, неделя, две, три, месяц может быть. Ну, с одним и с другим одновременно, и понять, что в ваших отношениях с одним мужчиной вас, ну, как бы, возбуждает, а, а что отталкивает, и что с другим мужчиной. Возможно, что, вот из практики моих клиентов есть у меня такая ситуация, что клиентка также, как вот прям буквально, как у вас, Ольга, обнаружила, ну как обнаружил, влюбилась в другого человека, уже будучи встречавшись с другим. Ну у них так же, как у вас, не было ни семьи, ну, вместе не жили, встречались. Но второй реально ей помог определиться, что первый-то как раз ей и нужен. То есть она до этого с первым то будут, то не буду, то хочу, то не хочу. В итоге буквально познакомилась с другим и попробовав с ним, с ним быт, поняла, что нет, этого она не хочет. А вот тот как раз ее устраивает. Вот так надо выходить из этой ситуации, попытаться прямо заботиться о себе. А мужчины, я думаю, что пускай заботятся о себе самостоятельно, госпожа Ольга. Вот. Ну и напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы по телефону 259 59 написав нам в социальной сети, набрав группу господи, «Центр Красноярск» в группе ВКонтакте, в социальной сети, или в Фейсбуке. А ну, и у нас есть небольшой фрагмент. Пожалуйста. Я не верю, что ты мог забыть меня так быстро. Скажи, ты что, вообще ничего ко мне не чувствуешь? Я люблю тебя. Я люблю тебя еще больше, чем раньше. Я вообще не думала, что... Бывают такие чувства. Вань, вы должны быть вместе. Почему ты этого не видишь? Она ведь было так хорошо до этого дурацкого концерта. Ты забыл? Вот этот непростой выбор между двумя женщинами, как быть-то в такой ситуации? <смех> Каждый, наверное, да, хотел бы провалиться, исчезнуть буквально <смех> из этого момента. Да, ну мы что хотели? Хотел показать этим моментом, что в этот момент мужчина на самом деле, ну и женщина, не неважно, очень уязвимы, потому что в этой точке очень легко вами манипулировать. Я думаю, что некоторые женщины, ну, в смысле, думаю, это мнение моих, ну, то есть история моих клиентов, да, разрешают своим мужа, мужьям изменять только с одной целью, потому что после того, как он ей изменит, он покупает ей шубу, кольцо, путевки на Мальдивы и все остальное. Ну, у кого-то, может быть, доходы поменьше и далее что-то по, по сумме покупки поменьше, хотя бы цветы. Ну и другая, на самом деле, в виде любовницы, да, может тоже а, пользоваться вашей ущемленностью, да, и капать вам на нервы. А, на самом деле, вот, хотел бы описать, да, любовницу, что а, если в ближайшие какие-то там месяцы мужчина не расходится со своей бывшей любовью, ну, в смысле, женой, и не переезжает к вам, то, скорее всего, он это никогда не сделает, а, Стоит ли осуждать, когда женщина влазит в судьбу, ну или там мужчинам, в судьбу других людей, ну в смысле, в семью? Может быть и стоит, а может быть и нет. Неизвестно на самом деле, кому в этом месте везет. Очень часто люди живут не потому, что они любят друг друга, потому что привыкли, потому что у них навязчивость по поводу друг друга, у них зависимость относительно друг друга. Любовью некоторые отношения называть очень сложно. Очень часто это делают ради детей. Марина спрашивает Что мужчина ищет в другой женщине И зачем Марина, попробую нарисовать Мужчина Он подвиг хочет совершить А после подвига У нас как следствие Идет медаль Если женщина Может ему эту медаль выдать? Ну, хорошо. И это за медаль мужчина как раз и ходит. Женщина, смотрите, сподвигает. Главное, не пихает, не принуждает, не заставляет, а именно сподвигает. Если не сподвигает, то он ищет как раз ту, кто будет сподвигать. В чем разница? По большому счету, если женщина выдает просьбу, то мужчина в этом месте, кто у нас? Чемпион, ну нарисуем, что он у нас король, имеет корону. То есть он со совершает подвиг, потому что он выполняет некую просьбу. Да? То есть женщины в этом месте нуждающиеся. Часто у нас женщины достигаторы, они а нуждающиеся. И просьбу говорить с мужчинами не могут, потому что они видели бизнес-следи. И что они делают тогда? Выдают что? Указание. Вынеси мусор. Иди зарабатывай деньги. И что мужик, мужчина тогда говорит? Отправляйте ее там, куда идти далеко, и очень тяжело. Фактически не хочет этого делать, да? И что вот с этим делать, как женщины быть, чтобы мужчина не искал, мы поговорим как раз чуть позже, после рекламы. Напоминаю, что вы смотрите 2.59.59.00, и мы сегодня обсуждаем любовные треугольники. И сейчас посмотрим небольшой сюжет. Ты... Помнишь, когда ты была во втором классе, твой отец уехал в командировку на север? Да, я помню. Он мне еще Деда Мороза прислал. С кедровыми орешками. Да никуда он не ездил, а шишки на рынке купил. Жил все это время на солянке с одной дамочкой из планового отдела. Маргарита Александровна звали. Почему? Почему? Любовь. Называй ну, как хочешь. Я тогда от тебя скрыла, потому что хотела дать ему время подумать и запретила ему приходить сюда. Так вот, через год он вернулся. Я не знаю, может быть, у него страсть остыла, может быть, это Марго его выгнала. А потом у нас Валя появилась. Он вас очень любил. Ты его так не простила что мы хотели показать этим роликом что иногда женщины живут с мужчинами не потому что не их любят да потому что у них дети игнат спрашивает в социальной сети я женат на работе сотрудница проявляет ко мне внимание но меня мучает чувство вины как мне быть Отказать коллеге. Или если прошла любовь, позволить себе роман. Игнат. Вот в этом месте надо очень важно понять. А если у вас прошла любовь, вы с какой целью-то с женой живете? Вот тоже с какой-нибудь, ну там, ради, там детей или что-то такое. Вот, только, только что в сюжете. Если вы правда планируете ну, с другой женщиной жить, ну тогда пробуйте да, с ней выстраивать отношения. А если вы просто хотите, ну, такой... Роман, остаться с женой, которую, с которой любовь прошла, но ну вы просто-напросто испортите себе жизнь. Вот, поэтому, Игнат, очень будьте внимательны с этой ситуацией. Ну а я напоминаю, что вы смотрели программу 2.5.9.5.9.00, с вами был ваш личный психолог Виталий Миллер, и мы с вами обсуждали любовный треугольник, как быть, как из него вырваться, и что делать, чтобы туда не попасть. Ну а на следующей встрече мы с вами поговорим про то, как научиться себя прощать и других. До новых встреч!